Yeah, you Девка, yeah, уху, Well I Левка. Левка. But не okay. 네. Так. Не I know не йорк Нью-Йорк.